Здравствуйте, дружище! Меня зовут Михаил. Я генеральный директор ОООО «Планета» и в бизнесе уже более 20 лет. Я предлагаю тебе создать свой информационный бизнес на платформе Just Click. Суть его изложена в интеллектуальном чек-листе. Получи его и вперед со мной к звездам!